Всем привет! Я так хотела быть оптимистичной, но кратко. Иногда что-то приснилось, иногда я просто нахожу каналы людей, похожих на шизофреников. Не стоит ни к чему относиться серьезно, но в математике есть доказательства от противного и прав тот, кто предугадывает. В середине лета может быть плохо. Совсем плохо. Не знаю, что сказать еще. Мои предки были в эвакуации как раз отсюда. А почему-то все циклично повторяется. У кого есть возможность сбежать, тот уже сбежал. Но что делать остальным? Паника, что делать? А может быть, вот это и делать? Говорить? В начале было слово. Может быть, это и делать? Прийти у себя на работе всем, и в стране шумерской птицы в том числе, прийти и сказать, есть такое предсказание. Есть такое предсказание. Вот так сказали. Раз это все настолько засекречено, значит, в тексте есть сила, да? Давайте ее использовать. Ну больше другой силы нет у нас есть только интернет и поговорить. Напоминаю всем по обе стороны, что устранение мужчин это план пропажа людей без без вести всегда происходит, что заставляет задуматься об истинных причинах ну, целях войны, почему эти цели достигаются всегда. Короче, я сделала то, что смогла. Хотя бы поговорить. Такое бредовое предсказание. Мало ли кто что напишет в этой бабушкиной газете. да? Э, почему бы нет? Вот я сейчас рас рассказала на планете Зек. Я сочиняю ее фантаст. Точно так же каждый может в своей среде сказать. А вот есть такое предсказание, что... И это же предсказание предсказало и вот эту, кстати, атаку год назад. А давайте бороться так, просто говорить. Еще раз повторяю, я сделала то, что смогла. Пишите комментарии, ставьте лайк и до новых встреч.